Привет, это Дима Ковпак, записываю этот видеоотзыв специально для Димы, который помогает мне с YouTube каналом, его продвижением. Значит, последнее из того, что он сделал, это за сутки вывел один из моих роликов в тренды YouTube. Мы до этого сами его размещали, и на нем было около 11 тысяч просмотров, там, за несколько месяцев в итоге. С помощью тренда за сутки его посмотрело 119 тысяч человек. Вот, куча народу подписалась на бесплатные уроки. В общем, Дима молодец, понимает, что происходит в YouTube, что делать, ловит последние темы, вот, может жахнуть. И если вы готовы да, на то, чтобы именно так подходить к процессу, а Ютуб именно требует такого подхода, да, то с Димой уверен, у вас все получится, и ваши деньги вложенные будут грамотно потрачены и конвертированы с пользой. Так что легко рекомендую работать с ним. Ура!